Ах-вах-вах, ах, с вас Ген ТВ И сегодня я буду вести битву с подписчиками Потому что битва с подписчиками Без маски, это неправильно Теперь только отборные Чуткие, нормальные Мемасики, вот он первый мемасик Погнали Ты на машинах просто сидишь, беда, ты, да, на, машинах да, сидишь, да, ты да. на машинах сидишь на мне плевать, сука, колокольник Сколько нахлеб, я буду сидеть, это беда Ничего не личного, не просто бизнес А, чувак, мне понравилась Биза, ха ха И что, человека Хорошие родители его знают вообще, четкие ребята, абсолютно хорошие. Ладно, время прийти к следующему мему. Звезда взрывается. Пацаны, если звезда взорвется, через 5 лет а? нашей планеты не останется. Ой, я Роджа крой по-братски. А а здесь у всех мы малбратские. А моя моя моя. Моя. Ай, умные ребята, растут. Молодцы, пойдут далеко. Ученными будут 100%. Я вам обещаю, а раз ваш ген сказал, так оно и будет. Ну что ж, время для следующего, мимо. Ребенок, э, тебе каша. У нас есть мамаша, еще папаша хочешь от меня ты, Наташа? Твой рейс, Дубай, до свидания! Твой рейс, Дубай, до свидания! А ну это вообще уважаемые люди! Ласкан, ты нахуй! Йоу-йоу-йоу, всем респект, братва, с вами Мародёр 120 Гигабайт, и это 10-й юбилейный выпуск битвы с подписчиками. Как вы видите, сегодня не один со мной мой друг, прыщ по имени Виталик. И это первая моя битва с подписчиками без маски, как же без нее хорошо. Хотя прыжки теперь никак не скроешь. В предыдущем выпуске, братва, судя по вот этим комментариям, победил псих, который кинул замечательный мем про Думгая. вот этот. Чуть -чуть. У Психа довольно скудненький список желаемого в семье, поэтому игру я ему выберу сам. Психопатик! Поздравляю с победой в битве! Наслаждайся жопами и сиськами! Магра жоп 120 ягодиц! Повторено! Победитель награджён, а мы с вами перемещаемся в специальный канал на нашем дискорд сервере и посмотрим, что вы успели накидать за этот месяц. В этот раз мемчики мы будем оценивать в колбаске. Ммм, докторская из индюшки. Погнали! Лучший аргумент против демократии. Поздравляем двух победителей конкурса по рисованию собак. Помните, что победители выбирали вы с помощью лайков. Первое место, второе место. Лучше, но на самом деле первое место, я считаю, вполне заслуженно, как человек, который много играл в Гартик Фоун и вот примерно похожие замечательные шедевры. Я считаю, что все справедливо. К тому же, опять же, лайки говорят об этом же. Вспомните, какие мы иногда побеждали в битве с подписчиками за ваших лайков. Так что, не знаю, никакой это не аргумент против демократии, скорее это аргумент за демократию. Потому что даже убогий может победить. На этом фото прекрасно примерно все. Мне срочно нужен набор точно таких же замечательных стопочек. Кто-нибудь может подогнать? Что, что сказала девственница после ее первого PJ. минета? Я не знаю, Я знаю что она сказала. Я люблю тебя. Во-первых, это могла сказать абсолютно любая, и даже в том числе зрелая, опытная женщина. Во-вторых, я надеюсь, она говорила, это не кровать, а то потом заебешься, отсирываясь с постельной Семь колбасок из десяти. Духота-то какая! Пухота! широкой пухота, понять не имею, но то, что духота, это однозначно. Когда я был в маске, ты единственный, кто меня понимал и спасал. Большое тебе спасибо. Из тебя от меня бы уже давно ничего не осталось. Я люблю тебя. <свес> Со мной что-то не так однозначно. Мама, почему ты не хочешь ехать в деревню к деду? Дед в деревне. Всем детям России в день бы пять ягодок. Ну? И дети были бы здоровее. И вкуснее. Вкусные детишки, жирик не просто так жирик, конечно он поедает ваших детей. Некоторые на самом деле с радостью сами несут ему детей, потому что дети их конкретно заебали. Жирик их пожирает, дает им мешок ягод и все счастливы. Миссия выполнена. Байден! Байден виноват в этом всем, это 100%. Но вообще уже много раз мы говорили с вами, в том числе и на стримах, что да, дельфины одни из немногих животных, которые насилуют других животных, в том числе и людей. И не надо мне говорить, что человек это не животное, чековое животное, посмотрите на меня. Всем привет. Наверняка у вас часто такое бывает, что когда вы попили воды, вы забыли закрыть бутылку. И убрав ее в карман, она проливается. Но не отчаивайтесь, на этот случай есть отличный лайфхак. Для этого лайфхака нам понадобится обычная сосиска и немного сметаны. Типичные лайфхаки. Сосиску и кладем ее в карман. Типичный лайфхак. Если закрыть бутылку. Сосиска закроет собой горлышком и вода никуда не прольется. Да, примерно 99,9% лайфхаков выглядят именно так. А вы замечали, что когда вы хотите сидеть на перевернутом стуле, то это практически невозможно? Он неустойчив, а ножки совершенно некомфортные. Этот лайфхак подойдет как раз для такой ситуации. Для начала возьмите какой-нибудь громоздкий тяжелый предмет, например, огромный чемодан, и подложите под стул. Теперь стул более устойчив. Однако ножки все еще мешают нам использовать этот предмет домашней мебели. Просто возьмите огромный стул, два раза больше стула, и положите сверху на ножки. Теперь вы сможете присесть на получившуюся конструкцию даже из его как стол 8 колбасок из 10 Old freaked. Полкование Датский язык Боязнь, что в отъезде негде будет купить пиво Между прочим, для России вполне это тоже актуально Правда у нас это связано с тем, что после 23.00 Часто пиво купить тупо негде Почему каждый раз, когда я захожу в ТикТок Мне выпадает всякая анимешная хуйня Я не смотрю аниме У меня дед мусульман Пиздец, дружище-то. Между прочим, рекомендации в ТикТоке строятся именно на твоих предпочтениях. Если ты сидишь листаешь, тебе попадается аниме, а ты в него сидишь, тыкаешь. В следующий раз тебе попадется еще больше аниме. Потом еще больше, потом еще больше, потом еще больше, потом ты уже. О, моего! Мо! Синдери! Иллюзия 10%. Ха-ха-ха! Если у меня не получится купить какую-то датую тачку, я обязательно так и сделаю. Кстати, Citroen продаю, ребят, никому не надо. Пишите в комментариях, кто из Москвы. Открываю Steam, прокручиваю всю свою библиотеку вниз, прокручиваю всю свою библиотеку вверх, закрываю Steam. Это жизнь! Мародер выбирает, какую игру сегодня постримить. Вы все реально, ребята не представляете, сколько времени я иногда трачу, чтобы выбрать игру на стрим. Так, вот это ж я не знаю. Захожу на свой канал, что там давно не было, тоже скроллю. Обратно в библиотеку. Так, что же мне хочется поиграть? А что при этом будут смотреть? Это очень жесткая жизнь. Шесть с половиной колбасок из 10. Победила дружба. Вообще мне кажется, что чуваком а, в одежде куклус склана тоже черный, засланый казачок получается. Воспитатель спрашивает: "О чем я мечтаю?" Я. Какая твоя мечта? Три миллиарда долларов. И на что ты их потратишь? Ать тебя их не должно. <св> <св> Куда Паша техник их потрачит, я представляю На адвокатов, бухло и э, запрещенные вещества Которые я осуждаю, ребят, никогда их не принимайте А я бы купил себе 120 тысяч гусей Выпустил бы их гулять по городу И снимал бы относительно топовый контент Как они раз**ывают На**ый весь этот город ха Жизнь пацаны. Даже во время апокалипсиса, сука, будут мои стримы, никуда я не денусь. А вам что останется? Вы все равно уже никак не спасетесь. Включите меня хоть, отвлечемся вместе, отъедем. А прикиньтесь меня первым метеорит на чутрат р... Это же будет ох... топ контент в прямом эфире. Хайпану хоть на леди Летняя распродажа в Steam. 162 игры в моей библиотеке, которые я даже никогда не запускал. Я это жиза. жесткая. Именно так у меня и случилось во время летней распродажи в Стиме. Не знаю, сколько я там накупил, по-моему, на 8 тысяч рублей. У меня в Стиме уже... Больше тысячи игр Из которых, конечно же, большую я не запускал И, наверное, никогда не запущу Но зато у меня есть и выбор Мы платим за выбор Никто не знает, что тебе взбреет в голову, во что ты захочешь поиграть А тут раз, уже все есть Когда я стану богатым, знаменитым, я вообще куплю все, что там есть Все игры, чтобы у меня все они были А, Пазер, спутник Ммм, холодная война Скорее, это наоборот, союз Нерушимой РЕСПУБЛИК СВОБОДНЫХ, ЕБАЛ я, я ПИНДОСОВ, ВСЕХ, БАДЬ, Спутник действовать начинает, черт. Надо с ним поаккуратней. С помощью изоленты можно починить все, даже Польшу. О, курва! Я пытался так починить Польшу, когда там был. Я был этой изоленты. Но в итоге, курва, я пи***лый заставом врачей полаком, не шкурва россиянином, я пи***лый, я к там мешкам -то только по польскому разговаривал, им не стало. Этот коп недоступен для вас. Спасибо большое, Коля, тебе за великолепный коп. Вакцинация защищает тебя и твоих родных. Кто по поутру, сможет трахнуть медсестру. Твою мать! А я когда прививался, эта акция уже закончилась. Но зато Путин такой классный, такой замечательный, у нас такая великолепная страна, ребята. Вакцина работает, посмотрите на меня. Новичок, голос как у Шимора. Тубик, да, звук саум -пада". Что звук саум пада что это значит? Пугало, я ничего не понял, что такое, что это такое. что Это, это уже не актуально, когда мой толстый, *а видит, понимает, что на Шимора я совершенно не похож. В сравнении с Зеленским тоже уже прошли, ребят. Остается только Гарик Бульдог Харламов. Ну и Карлесен, конечно. Алиса, кошка нагадила мимо лотка. Как думаешь, что с ней сделать? Воткни в нее вилку, а жене скажи, что она сама прыгнула. завали эту б***ю сатрую, она Какая добрая Алиса, может быть? Давайте у Сири то же самое спросим. Сири, моя кошка нагадила мимо лотка. Что мне с ней сделать? У меня нет своего мнения по этому вопросу. безвольная. Карамелла, комодоро, пандарина, айфон, чиды. Уайс, Арли Квин, Банана. Путин. Его все боятся, правильно, он уже немножко внутри меня. С Путин Ви. Опять я забываю опять оценивать все в колбаске, вот она лежит бедная несчастная, а я ей вообще внимание не уделяю, мечтал давно так пожрать на самом деле колбасу. Семь колбас из десяти. Батя просит шестигранник, шести я. А что это? Тем временем Батя. Тупой блять, ты тупой блять. Ты не помогаешь, ты просто дивню. Это вот общение мое с Бати в детстве. Восемь колбасок из десяти. Бармалей, красава. Артем сделал песню про то, что ему на самом деле дорого. До слез. Что нам на заднем плане? Сиськи-сиськи, <смех> сиськи, сиськи, сиськи-сиськи, что это? Про что это песня? то я не помню сам уже ни хрена. Кто помнит, пожалуйста, в комментариях. Напишите, я вас умоляю. Итак, что ты мне дашь за этот Simple Dimple? Вот этот попыт. Добавляем. Да, Я согласен. Что ты мне дашь за вот этот Simple Dimple? Я оставлю этот мем, просто потому что хочу сожрать колбаски. Две колбаски! Из 10. <noise> <тан> <звиш> СУКА! <плодожди> <плодожди> Ребята, ну оставьте вы, пожалуйста, эти на стримы. Там есть даже до нас специально, а здесь меня бесплатно пугают. Суха! Это нечестно! <плодожди> Месть, сука! Я хотел сказать. Кто-нибудь спасите волчонка! Страшно представить, что спереди. Если ты оказался сзади, главное, не окажись в жопе. Да, мы продолжаем вставлять этот мим в каждый, сука, выпуск. Он никогда не умрет. Я дам ему вечную жизнь. Если это можно так назвать, весь день зарытый в песок, и дышать ему приходится анусом. Карпус чует анальное дыхание огурца и направляется прямо к заднему проходу. Да, эта рыба живет внутри зада другого животного. Вот теперь вы точно видели все в своей жизни. Тут хватает места многим карпусам, потому к нему вскоре приплывает еще один. Находясь в морском огурце, карпусы спариваются прямо там, в брюшной. Пять анальных огурцов из десяти. Кому дома откосить надо было? Сереги. Ну-ка, Серега для Сереги лайфхак, сейчас узнаем, откосила от армии. Он не хотел идти в армию, поэтому сделал у себя на ребре ладони два волшебных слова. Пришел в и отдал честь. Ему за это сказали, больше никто не. Че мне кажется, что если Серега так сделает, ему просто возьмут наждачку и прям в военкомате нахуй подрихтуют руку так, чтобы он смог нормально отдавать честь. Я бы лично этим лайфхаком не пользовался. Секреты тренировки мародер 120 гигабайт для стрима из бассейна. Точняк, если будет какой-то стрим из-за бассейна, надо будет обязательно взять с собой туда Вазгена Хотя на бассейн, ребята, там надо баблички прям до хрена, так что, скорее всего, будет джакузи По идее, Вазгены туда помесятся, конечно Вазген, будем тренироваться сегодня вечером? А Он не согласен, но кого это идет? <связано> <бьет>? 6 <связано> колбасок из 10. Блогер Эдвард Билл, когда я сознал, что я стал лесбиянкой, я надел маску так меня только не называли. Шумора, Карлсон, Человек с накруткой. Я решил. Комендант выход. Новости, которые мы заслужили. Хоть где-то будут мои фотографии. Под фейковыми новостями тоже пиар, в принципе. Надеюсь, что теперь меня будут узнавать вот по этой фотографии и вот этому ебалу. Интерпретация Бога в различных а, культурах. А, все верно. Габен. Габен наш Бог. Вы видели Steam Deck? Но это же мечта вообще. Уже все ее хотят. Теперь тусы будут такие веселые, классные. Приходишь, значит, на тусовку, и все сидят. Баш, там б... какие-нибудь... Адоты... Пабги и остальные игры. морбикин даже нормальные игры там будут. Красавчик Габен 6,5 габенов из 10. Блин, эти замечательные двухъярусные кровати У меня в детстве такая была Я, кстати говоря, спал наверху Все, кто спит наверху на двухъярусной кровати жесткие доминанты я был таким. И мне кажется, взгляд этого чувака в конце намекает на кое-что. Видимо, соседушка должна отработать право спать. Хотя бы на нижней полке. Все, братва, мемы закончились. Большое спасибо всем тем, кто кидал нормальные и хорошие мемы. А теперь я выскажусь насчет того, что, возможно, это последний э, выпуск. Дело в том, что очень много стало совершенно негодных мемов в битве с подписчиками. Практически нету самоделок. Вы, ребята, не хотите в этом принимать участие. В сообщениях преобладает в основном спам каким-то абсолютно не смешным говном, хоть я уже просил и в роликах, и в дискорде просил, ребята, не кидайте вы какой-то ебаный шлак. Сами спокойно можете это проверить. Заходите на дискорд сервер, заходите в дебиту с подписчиками и просто посмотрите на те мемы, которые не попадают в выпуск. Вы увидите, что их абсолютное большинство это абсолютно не смешно. Я трачу огромное количество времени на то, чтобы просто их просмотреть, пролистать, никак на них не отреагировать, и при монтаже потом все это вырезать. В итоге получается очень мало контента и вот так вот ждать все дольше, все дольше, все дольше. Сначала у нас было раз в две недели, потом раз в три недели, потом раз в месяц, вот как сейчас. Пока наберется вот хоть какое-то количество годных мемов. Поэтому, братва, если вы хотите спасти формат, я попрошу вас поставить под этим видео хотя бы 200 лайкосов. Это наша стандартная цифра, но последние ролики битвы с подписчиками не набирались только. И, конечно, я попрошу вас активно принимать участие в битве с подписчиками в Дискорде, накидывать туда мемасов хороших. Пожалуйста, не надо кидать какую-то не смешную хуйню. Потому что скоро я просто начну обозревать новые мемы и говорить, смотрите какой кал, смотрите как не смешно, смотрите какая параша. Мне очень нравится этот формат, он ламповый прикольный и очень не хочет, чтобы он загнулся. Поэтому я прошу вас его спасти. Но тут опять же все зависит от вас. Не будет нормальных мемов, будет в основном какая-то параша, спам какой-то хуйней совершенно не смешной, но я просто перестану ее записывать и все. Вот такой вот грустный конец у нашего десятого юбилейного выпуска «Битый с подписчиками», первого выпуска «Без маски». Может быть, ситуация исправится в будущем. Я лично очень на это надеюсь. Тогда этот выпуск не последний. Но если он все-таки окажется последним, я не вижу никаких улучшений на канале с мемасиками, тогда я просто задарю победителю, которого вы, ребята, не забывайте выбирать в комментариях, игру и напишу какой-нибудь пост в наших социальных сетях. Да, Дискорд, ребята, помимо Дискорда, у нас есть Телеграм-канал, группа ВКонтактики, мой Инстаграм, пожалуйста, я вас умоляю подписаться на это все. ссылочку в описании на все это добро есть. А вам большое спасибо за просмотр, респект и жесткий всем, кто досмотрел до этого момента. Надеюсь, битва с подписчиками еще вернется на наш канал, но опять же, все зависит от вас. А на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, спасайте формат. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких чем респектов. Йоу!